Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. В студии Данила Константинов. А в эфире у нас наш в прошлом частый гость, спикер нашего форума политик Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Я специально сказал, что в прошлом частый гость, потому что давненько вас у нас не было. Я обратил внимание на это слово и хотел спросить: почему в прошлый частый? Я готов просто. Я не всегда попадаю на ваши стримы, поскольку они происходят в то время, когда там какие-то встречи, приговоры. А так я по утрам или по поздним вечерам я готов быть регулярным гостем ваших. Ну вот мы поэтому сегодня изменили формат специально для вас, решили сделать это Спасибо. сейчас. Еще раз здравствуйте. Первый мой вопрос, это самая, конечно, актуальная новость, горячая. Я имею в виду так называемые референдумы об отделении от Украины и присоединении к Российской Федерации а, в так называемых а, Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на оккупированных территориях а, Херсонской Запорожской области. и Запорожской областей. вот уже подведены итоги этих так называемых референдумов. Более 87% в целом а, якобы высказалось «за», решение якобы принято. Как можете прокомментировать эти события? Ну, э, я, вот, я бы отбросил все вот эти показатели явки, голосования. Я бы сосредоточился на том, какой смысл вкладывает Путин и его режим в это действие. Это э, подготовка к ядерному шантажу. Это подготовка бумажки, э, которая будет прикрывать любое преступление, любое зло. Под названием там нанесение каких-то ударов э, оружия массового уничтожения. Вот это ничего больше не несет, потому что все прекрасно понимают во всем мире, абсолютно все понимают да и в России уже понимают, что это фикция, которая создана для того, чтобы а имитировать бурную деятельность и заявлять о какой-то победе, пытаясь стрим... поддержать стремительно падающий рейтинг Путина, ну и Б, еще раз говорю, что Путин буквает, он формалист, это у него, как бы так сказать, черта характера, да, какой-то пунктик вот в голове сидит, что на всякое зло должна быть э, сделана бумажкой, и она типа прикрывает наше зло, придает ему характер законности. То же самое, кстати, и родил Сталин, ведь все расстрелы, все издевательства, все э, заключения в Гулагах там, и так далее, происходили с помощью бумажек. Эти бумажки назывались там приговор троек, эти бумажки назывались там заключение врачей э, в Гулагах и так далее и тому подобное. На каждую смерть, на каждый тих, они делали бумажку типа, что мы все делаем законно. Ну, вот Путин примерно, так сказать, хороший наследник сталинской практики. И он под любой зло подкладывает бумажку, называет это каким-то законом или указом президента, или еще чем-то. Но это вот он сам себя тем самым успокаивает. А в основе лежит, в общем-то, его планы начать ядерный шантаж мира, когда он начнет еще больше проигрывать на фронте. Вот примерно так, я считаю. Я правильно понимаю, что вы имеете в виду следующий алгоритм действий? Вот эти э, территории якобы как бы присоединяются к России, а ядерная доктрина России позволяет наносить удары в случае атак территории России. И дальше заявляется: да. ну это теперь наша территория, полезьте сюда, мы вам да. ударим ядерным. Да? Конечно, да. А не проще да. ли было сменить... ядерный безопасности, которую Патручник на коленке написал не так давно... Там написано, что если экзистенциональная угроза представляет чье-то нападение на территорию, мы можем шибануть ядерное оружие. Вот я же говорю, что это подготовка бумажек к грядущему ядерному шантажу, который будет, скажем так, применен после того, как Российская армия начнет вот после вот этой могилизации да, и бросания в топку войны многих других десятков тысяч людей и их гибель как только вот они там, украинские вооруженные силы, перемелят вот эту всю живую силу брошенную на убой и начнут дальше двигаться, то здесь вот Путин, пробегает к последним средствам, начинает ядерный шантаж цивилизации. А не проще ли было переписать ядерную доктрину, сделав ее более удобной для использования вовне? Так они ее сделали более удобной для использования самих себя. Они все делают только, вся система заточена на удобство произвола, беспредела военного шовинизма и так далее. Не, я имею в виду, Можно это, было дописать так. просто, имеем право применять там, в ходе боевых действий за пределами России. Ну, когда они ее писали, у них еще были остатки пролития. А сейчас у них а, уже их нет. Могли бы дописать, но зачем? Они лучше объявят, проведут этот референдум, покажут, типа вот все там все население со слезами на глазах, говорят, и да как же мы родные вернулись в Россию, да мы всегда ее были. Но мы же видим вот эти вот маразматические кадры там, выживших из ума бабушек, которые там рыдают без повода и по поводу и без. Это типа путинских отрядов, вот этих безумных бабок, которые вызывают дикий гомерический хохот на всех, так сказать, каналах Ютьюба и вообще в сети. А как вы думаете, может ли Путин на этом остановиться? То есть, зафиксировать эти территориальные приобретения, запугать всех ядерным шантажом, сказать, не суйтесь сюда. Ну, а дальше мы и сами не пойдем. По крайней мере, пока. Данила, это ты выдаешь его мечту, публичное пространство. Об этом он мечтает. Как говорится, съест, то он съест, так кто же ему даст. Да, если, я, если я правильно понимаю, правильно понимаю украинскую пословицу... Да? И правильно ее произношу, то примерно так звучит. Конечно, он с удовольствием, с огромным удовольствием бы вышел из войны, захватив территорию и сказал, видите, какой я крутой, ни НАТО меня не смогло победить, ни Америка, ни Европа. И вот все эти вместе взятые, они ничего из себя не представляют, поскольку у вас, россиян, есть великая политическая воля, стратегический замысл и непререкаемый авторитет, Владимир Владимирович Путин, то есть меня, который должен править вами вечно. Но вы думаете, что Украина не даст ему этого сделать, да? Я думаю, что Украина не даст, и весь мир не даст. Потому что Путин сейчас вступил в войну не только с Украиной. Он, по сути дела, сейчас вступил в серьезнейшую, жесткую конфронтацию, пока еще не военную, но тем не менее, там экономическую, политическую, с лучшей и наиболее активно развитой демократической системой цивилизованных стран мира. Он ведь угрожает ей. И поэтому, естественно, его проигрыш всем очевиден. Его грядущий проигрыш, да и уже текущий проигрыш, он всем очевиден. Ну такая бы не стала его посылать след за русским кораблем, глядим в глазах форме. Пошло бы ты нахрен, Владимир Владимирович, мы с тобой никакие отношения выстраивать не будем. Ты лузер. Ну, если перевести то, что сказал Такаев на нормальный... Такой вот простой бытовой человеческий язык, то примерно получится вот так. Да. До 30 число намечено некое судьбоносное выступление Владимира Путина. Как вы думаете, а может быть, вы и знаете что-то, о чем оно будет, чему будет посвящено? Ну, уже говорят, что и не будет его. Угу. Вот уже говорят, что и не будет. Валентин Матвиенко заявил о том, что, ну, типа, что, трапится 30-го, давайте 4-го проведем. Я не знаю, это разнобойчик или что-то еще, или, как мне сейчас вот мы там говорили с журналистами, может быть, они просто хотят приурочить это событие к его дню рождения, к его 80-летию, уже выполняет 7 октября 70 лет Путина, но, типа, надо что-то подарить, давайте подарим ему узаконение его оккупации. Вполне возможно, что и там. Поэтому вообще они тестируют ситуацию, они смотрят, что делать. Мы же помним, что уже референдумы-то проводили в Донецке и в Луганске. А Россия вдруг их не признала. Было дело, да. Почему? Потому что они смотрели до последнего, что будет. И решили, что признание этой независимости гораздо дороже России обойдется, чем не признание. Поэтому они не стали признавать. Но здесь они, скорее всего, конечно, признают. Может быть, действительно, они хотят приурочить дню рождения Путина. Может быть, они хотят еще поизучать несколько дней мировую реакцию, посмотреть, как будет на фронтах и так далее и тому подобное. Я не знаю, что у них там в голове, но что-то у них там происходит, потому что заявление Валентина Матвиенко, который управляется вот так вот по щелчку пальцев из Кремля, оно не могло быть самостоятельным. Что-то там у них внутри какие-то есть либо разногласия, либо сомнения. либо действительно, вот может, у них там эти... Вот эти все мистические символы, оккультные, так сказать, там, ритуалы, обряды. Потому действительно хотят к его 70-летию. Типа, Владимир Владимирович, мы тебя нашим постановлением, как ты и просил, мы дарим тебе оккупационные территории, правь на здоровье. Мы с вами не обсуждали одно из важнейших событий последних дней, просто потому что не общались в эти дни в эфире. Но хочу вас спросить все-таки, как вы оцениваете решение о начале мобилизации, которая, видимо, совсем не частичная, а полное, как мы видим. Ну и как вы оцениваете отдельно от этого сам темп, ход этой мобилизации и то, что происходит на фоне этой мобилизации? Ну, мы правильно ее назвали мобилизацией, да, потому что оборонный комплекс, армия, инфраструктура не готова к этой мобилизации абсолютно, даже тех, кому удалось мобилизовать, не одеты, не обуты, не покормлены, не напоены, нет ни средств медицинских, нет ни вооружения, нет ни защиты, ничего нет. То есть мы видим полный бардак, который, с которым столкнулись люди, признанные в армию. Это не добавляет им духа, это не добавляет совершенно, так сказать, оптимизма, это уже вызывает брожение в России, То есть вот эта мобилизация, это предпоследнее средство, которым прибег Путин. Он всегда держал в голове вот эту мобилизацию, но все понимали, что эффект будет крайне негативный. И как можно дольше на это не шли. Видимо, положение на фронте настолько катастрофическое, что он прибегает к предпоследнему рубежу своей собственной защиты. Это вот этой мобилизации. Она, конечно, вызвала в обществе шок. Она, конечно, вызвала массовое бегство. На сегодняшний день там цифра уже под 300 тысяч покинувших Россию по всем направлениям дается такая цифра. Я думаю, что она точная, если там только в Финляндии больше 20 тысяч, по-моему, уже людей пришло через границу, да? Только в одну маленькую Финляндию. Вот поэтому, конечно, сейчас вой идет по всей России. Где-то он выделился в открытые протесты, так как в Дагестане мы видели там довольно жестко все это происходило и по-моему еще не закончилось но это серьезнейший удар по вот той быдловатной части населения, которая думала что война это компьютерная игра стрелялки по телевизору оказалось, что это дело каждого, рук каждого сейчас они несут заслуженную кару при призыве их, там мужчин из их семей жалко тех, кто был против войны они попадают под этот вот бредень военкоматов когда они гребут все подряд Эти, этим людям, конечно, надо помогать, покидать страну или там, переходить на сторону Украины. То, что Путин пока оставил границы открытыми вот на несколько дней, это либо чья-то недоработка, либо осознанное желание избавиться от наиболее ненадежных армейских элементов, которые могли переходить с оружием в руках на другую сторону, либо вообще обратить оружие против путинских командиров. Поэтому я думаю, что либо недоработка, либо вот осознанный шаг, что давайте мы от всех тех, кто от нас бежит, пусть бегут, мы и других навербуем более покорных, более забитых. Но в любом случае это серьезный удар по остаткам путинской поддержки, серьезный удар. И это говорит о том, что они понимали в Кремле на что они идут, они понимают какой эффект. Но, видимо, у них нет другого выхода, поскольку Впереди было серьезнейшее поражение на всех фронтах и они пытаются сейчас продлить войну для того, чтобы истощить терпение украинского народа, страдающего от войны и истощить терпение их союзников, коалиции, которая помогает Украине бороться с путинизмом. Вот на это расчет. Я последние дни, вот буквально два-три дня общаюсь со своими друзьями в России, многочисленными друзьями, которые в разных находятся условиях сейчас, сил этой мобилизации. Вчера ко мне еще приезжал мой товарищ, тоже из России, который работал в сфере бизнеса. Очень интересное наблюдение, я слышал очень интересные оценки происходящего. А в частности говорится о том, что шок, общество шок от этого что многие просто плачут, многие не знают, что делать, люди мечутся, сейчас все многие мои друзья мечутся, не знаю сейчас, как решить этот вопрос. И возникает, вопро возникает вот вопрос, а почему все это все-таки принимает такие пассивные формы? Где то сопротивление, на которое мы рассчитывали когда-то, говоря, что вот мобилизация поднимет людей? Она поднимет людей, должно созреть условия. И, Даниил, мы с тобой прекрасно знаем, а уж ты-то знаешь еще лучше, чем я, какая гигантская сила создана Путиным для борьбы с народом. Причем народ не вооружен, да, а эти вооружены до зубов, у них там и огнеметы, и пулеметы, и самолеты, и вертолеты, и бронемашины, все есть. И вот эта армада в миллион с лишним человек, миллион двести, если быть точным, той, которая направлена против народа, она, эта армада. Э готовых к действиям. И сегодня 200 тысячная армия, напавшая на Украину, вот захватила там 20% территории, да, убила много людей, ведет бой и создала там и прочее. А вот при, при, против народа России армия создана в 6 раз больше, чем та, которая вторглась в Украину. И причем народ безоружен. Поэтому, конечно, вот в этих условиях выступать крайне сложно. Когда ты находишься в тюрьме, в концлагере, это очень сложно выступать против своих угнетателей. С их вышками, полимерными вышками. И там до зубов вооруженной охраны. Поэтому, конечно, надо ждать условий, когда власть ослабнет, когда начнет вибрировать, когда в силовиках начнут значит, гулять сомнения, разногласия противоречия, тогда вот это сработает. Это просто сейчас идет накопление предпосылок для какого-то бунта или взрыва. Но он еще не созрел. То есть, ну невозможно, как говорится, даже 9 беременных женщин не могут родить ребенка. Должно пройти время. И здесь точно так же должно состояться разочарование, развенчание, нарастание негативных настроений. Люди увидят, что силовики не готовы действовать так, как действовали раньше. Тогда это все начнется. Пока мы же видим жесточайшее подавление, избиение, пытки публично, так сказать. Там, набрали каких-то садистов, сексуальных извращенцев, каких-то там закомплексованных отморозков в этой системе, которая над людьми издевается со страшной силой. И поэтому, конечно, ну, трудно выходить сейчас, когда народ деморализован, дезорганизован, когда все лидеры которые могли бы вести народ, находятся либо в тюрьме, либо в могиле, либо за рубежом. Когда нет средств массовой информации, которые могут координировать какие-то действия. Когда сети социальные сблокированы да, для пользователей, для большинства пользователей. Я вот даже по своему твиттеру смотрю, ну, сколько там раньше было сообщений, какая лента была, а какая сейчас там, земля и небо. Резко сократилась эта лента в твиттере. Поэтому, конечно, все это непросто. И вот нам сейчас с тобой призывать, ребята, выходите, свергайте, но это был бы очень опрометчиво, потому что мы прекрасно понимаем, что таким мы сидим здесь. Вот я понимаю, что ты прошел тоже тюрьму и страдал и видел это все своими глазами. Мне повезло больше, меня Дмитрий отправил от тюремного ареста за рубеж, потребовал, чтобы я уехал в этот момент в стране. Вот. но тем не менее мы понимаем, что мы можем подвергать людей огромным рискам призывая их к чему-то. мы, как бы сказать, Находясь за рубежом, наверное, мы не имеем права это делать, потому что мы не чувствуем ситуации. Но рано или поздно нас созреет протест. Рано или поздно нас созреет и выведет сотни тысяч людей на улице. Неприятная тема, но как вы думаете, может ли таким катализатором протеста стать получение большого количества гробов оттуда, с театра военных действий? Как одна единственная причина, нет. И мы с тобой прекрасно знаем, какие, какие жертвы нес Советский Союз, когда там перемалывали миллионы, причем в силу жестокости, бездарности командования, абсолютного презрения к человеческой жизни с их стороны и так далее. Как отдельная причина количества гробов нет, а в совокупности да. Безусловно, этот будет тот фактор, который будет усиливать недовольство и э, такие панические настроения в обществе будут возникать серьезные эмоции, и это в совокупности должно привести к свержению путинского режима. Не могу не спросить, вчера произошли странные события на ветках так называемого Северного потока. Как вы думаете, что это было все-таки? Ну, есть две версии, которые озвучат в публичном пространстве, что это сделали украинская разведкой диверсионной группы, и версия вторая, которая придерживается Европы, что это все-таки... Диверсии, собственно говоря, россиян или их действия, которые привели к резкому сокращению поставок, привели к некой панике, к некому росту цен, и что это России выгодно. Какая версия правильная, мы скоро узнаем, потому что я думаю, что будет проведено тщательное расследование осмотров мест, где произошла то ли техногенная авария, возможно, то ли это действительно диверсионный подрыв. диверсия. И я думаю, что сегодня в мире. Достаточно средств регистрации и средств анализа, чтобы понять, кто и в каких целях это сделал. Не могу не спросить вас. Вы в первой части сказали достаточно тревожную вещь о том, что Путин ведет подготовку к серьезному ядерному шантажу всего мира. Как вы думаете, есть ли какой-то рецепт противодействия этому ядерному шантажу? Очень сложно сказать. Рецепты-то есть Вопрос в том, что подействует ли лекарство. Вот проблема. Я думаю, что подействует. Я думаю, что Путин сегодня не готов умирать сам. А применение ядерного оружия связано с его непосредственной гибелью. Причем очень скоро и быстро. В случае применения ядерного оружия. Я думаю, что Запад применит тактическое ядерное оружие в ответ на тактическое оружие Путина. А возможно, еще и нанесет примитивный ядерный удар. Вот россияне должны понимать, что с бункерным как-то, его надо так изолировать, чтобы он не мог это сделать. Это я так мягко говорю. Как степень изоляции и формы изоляции, пусть продумывает политическая элита сама. Она сейчас это может сделать. Не народ, а политические элиты, те, которых э, Путин поставил на грани уничтожения. Вот Мы сейчас с тобой говорим, да, я понимаю, что может нас там не так много людей услышат, но услышат. Вот э, политические элиты, бенефициары режима, которые находятся в шоке, в прострации, должны понимать, что Путин поставил их на риск физического уничтожения. Они там не спрячутся. Это он бункер нырнет. Может быть надежный, четный выжить. А семьи политических элит не выживут. Многие не выживут. Большинство не выживет. в пламени ядерной войны. Поэтому думайте сейчас, чего делать. И, конечно, лекарство это такой жесткость Запада, жесткие предупреждения, готовность нанести ядерный тактический удар по всем бункерам, штабам, которые, где может находиться Путин. А неизвестно, вариант... как вы думаете, на Западе эти штабы и бункеры? Известно, полностью. И американцы именно поэтому предупредили. Вот то, что сказал там Блинкен, то, что сказал Салливан, да. хотя Салливан раньше был более такой толерантный к путинским всем выкрутасам, тем не менее они сказали, что мы четко предупредили, четко довели, четко объяснили, что последствия будут ужасными и трагическими. В том числе для Путина. Ну, из завершение нашей передачи, мой традиционный вопрос в наших с вами беседах. Гадать сложно, но тем не менее, как вы думаете, как будут развиваться события в ближайшем будущем? Я думаю, что в ближайшем будущем Путин попытается затянуть ход войны, чтобы попытаться добиться переговоров, при которых он может как-то расторговывать захваченные территории сохранив, типа, какую-то толику их для того, чтобы заявить о своей победе над всем миром. Он будет это делать в ближайшие месяцы, стараться это сделать. К сожалению, мы вынуждены ждать ударов по инфраструктуре Украины. К сожалению, мы вынуждены ждать обстрелов мирных городов и, и сел там. Мы, мы понимаем, что Путин это будет делать в надежде усадить в этих условиях мир и Украина за стол переговоров. Я думаю, что надежды его тщетны. Заявление Зеленского о том, что после референдума никаких переговоров. Украинские войска будут наступать. Мир будет сейчас увеличивать вооруженность Украины, поставки современного оружия. Оно будет работать вне зависимости от того, сколько солдат будет находиться в российских окопах и передовых линиях. Сейчас численность войск не имеет значения. Имеет значение Вооруженность э, имеет значение, э, скажем, э, способность наносить точные удары, способность поражать укрепленные пункты противника. Численность не имеет значения при наличии серьезного преимущества в современном вооружении. Поэтому наступление будет продолжаться, деоккупация будет продолжаться. И дальше, вот, как я говорю, что Путин готовится, э, готовит условия для последнего рубежа, это ядерного шантажа мира. Я думаю, что сейчас, пока война, вопрос о нанесении военного, боевого удара ядерным оружием, он снят с повестки на какое-то количество месяцев. Потому что вот эти месяцы Украине придется перемалывать живую силу противника физически. На это время, за это время Путин будет надеяться на чудо, на какие-то там переговоры, на, на какое-то изменение ситуации. В том числе, может быть, в Европе. Вот мы видим, что он надеялся на итальянские выборы, но итальянские выборы ничего ему не дали. Сегодня новый испеченный пример э, женщины, Господи, выскочила фамилии Италии, э, вот, лидер партии ⁇ Братья Италии ⁇ Она заявила о том, что мы поддержим Украину, мы продолжаем линию на ее вооружение, на полную поддержку. Ничего не поменялось, как говорится, э, в доме Облонских. Да, все сохраняется. Все э, тренды, которые были заданы предыдущим правительством, нынешним правительством Италии, сохраняются. Поэтому... Э, вот он будет надеяться на чудо, но я думаю, что чудо не произойдет. А дальше вот уже будет критический момент войны, когда деоккупация территории будет э, производиться довольно быстрыми методами, быстрыми прорывами украинских вооруженных сил на фоне измотанной, деморализованной, де, э, де, де вооруженные я так не знаю, как сказать это, уничт... да армии, потерявшей значительную часть своего вооружения российское, это будет усиливаться ускоряться, и тогда Путин поймет, что война окончательно проиграна, чудо не произошло, но это будет сложный момент, но я думаю, что и в этом случае он не применит ядерное оружие, он не хочет умирать, не хочет умирать ну что а ж, армия, давайте надо. Да. что Украина дальше деоккупации своих территорий не пойдет Да Путин это будет все равно военное поражение но уж пусть он там сам с этим живет как, если ему позволит э, нынешняя элита жить. Ну, давайте вот на этой оптимистичной ноте все-таки закончим наш сегодняшний эфир. Большое спасибо вам, Геннадий Вадимович. Ну, а с вами, дорогие телезрители, были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами, продолжайте нас смотреть. Поставьте, пожалуйста, лайки этому эфиру, поскольку это помогает продвинуть его в YouTube. И увидимся в следующих выпусках. До свидания.